Спасибо большое. Друзья, всем добрый вечер. Ну что ж, на самом деле, сначала, перед, так сказать, началом лекции, хочу вам сказать два слова, очень важных, наверное, в любой лекции. В первую очередь, мне бы хотелось, чтобы у нас с вами возникло какое-то вот такое взаимодействие. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы их запоминайте, возможно, записывайте. Давайте попробуем, да. <связываем> <связываем>, да. <связываем> Спасибо. Запоминайте, записывайте. Я буду очень-очень рад ответить на них в конце нашего с вами сегодняшнего мероприятия. Ну что ж, начнем, пожалуй. Вообще, вопрос о том, кто такие микроробы и как человек познакомился с ними, он крайне дискуссионный, поскольку событие это произошло очень-очень давно. И, наверное, стоит начать с того, а вообще откуда на нашей планете микроробы-то появились. Вот Если честно, на этот вопрос у ученых до сих пор нет какого-то однозначного, радикально точного ответа. Есть несколько теорий о том, что микробы были занесены из космоса вместе с метеоритом. В принципе, есть этому объективные доказательства. Есть теория о том, что жизнь зародилась на нашей планете, так называемая теория рватов или рватных капель, когда в маленьких липидных капельках формировался комплекс ферментов разных запасных веществ, и постепенно из этого возникла микробная клетка бактериальная клетка но доказательств как, как таковых однозначных и четких все-таки нет но мы достоверно точно знаем что примерно 3-3 с половиной миллиарда лет назад а наша планета появилась около 4 миллиардов лет назад формировалась как такое вот небесное тело микробы появились на нашей планете и сразу как начали какое-то вот взаимодействие с биосферой и если честно за примерно миллиард своего существования они обеспечили прохождение всех био-геохимических циклов, которые, в принципе, существуют и до сих пор. То есть, это наши первые обитатели нашей планеты, которые вот остались, если честно, на самом деле они остались ну, почти что в неизменном виде. Первое значительное достижение микробов, ну, помимо их появления, само собой, стало образование кислородной атмосферы. И вот, если честно, мы, опять же, не можем заглянуть настолько глубоко вглубь. Веков и тысячелетий, что мы не можем сказать, а кто все-таки нашу атмосферу сделал. Мы точно знаем, что это были цианобактерии, это микроорганизмы, которые способны были за счет солнечной энергии синтезировать себе различные питательные вещества. И побочным продуктом вот такой вот химической реакции был кислород которые они, собственно, запустили в атмосферу и дали начало другой жизни. Если честно, это было такое, вот, знаете, ритуальное убийство, наверное, себе подобных микробов. Дело в том, что до этого большая часть бактерий была так называемыми аннойробами. То есть они существовали без кислорода, могли производить химические реакции без... Окисление кислородом. И появление вот таких вот цианобактерий создало первую эволюционную катастрофу. То есть наша планета изменилась до неузнаваемости. А наэробов стало очень мало, и они поселились в каких-то очень, скажем так, зонах далеких э, и очень узких э, зонах далеких от проникновения кислорода. Сейчас их на планете очень-очень мало. А если говорить о микробах дальше, говорить о бактериях дальше, ну, давайте, наверное, подумаем о том и посмотрим на то, вообще как они устроены. А если говорить с ненаучной точки зрения, бактерии это такой вот мешочек, ограниченный клеточной стенкой, довольно порочной, который содержит в себе, ну, скажем так, довольно большой набор ферментов и набор генетического материала. Вообще биологическая классификация подразумевает, что а все живые организмы делятся на две такие большие группы- это эукариоты и рукариоты. Если мы говорим о микробах, о микроорганизмах, то это сборное, как говорят ученые не таксономическое понятие. В микробы ходят как грибы и простейшие так и бактерии и архии. Самый главный критерий микроорганизмов — это их размер. Рот очень маленький, невидимый глазом чаще всего. Но ну, бывают исключения, об этом поговорим позже. А среди эукариотов к микроорганизмам относятся грибы и простейшие. Вообще слово «эукариот» подразумевает то, что у клетки есть четко оформленное ядро, такая вот оболочка внутри клетки, где сидит, находится наследственная информация в виде ДНК. Вот у «эукариот» такая наследственная информация расположена, ну, просто скажем так, вот, посередине клетки, по центру клетки. Мало знакомые, наверное, обычно, может быть, из школьного курса иногда касаются этого понятия, малознакомая группа археи. Они очень сильно отличаются от бактерий с точки зрения биологии и очень слабо отличаются от них внешне. В основном это обитатели... Скажем так экстремофильных, экстремальных условий этих микроорганизмов, так называют экстремофилы. Дело в том, что они предпочитают либо какие-либо горячие источники, либо не знаю, любые условия, где есть высокая температура, например, высокая кислотность, то есть там, где другие микроорганизмы по факту не обитают. Если честно, археи — это самые близкие родственники вот, вот тех самых микробов, тех самых бактерий, которые появились на нашей планете изначально. Несколько фактов, наверное. На данный момент вся наша планета сплошь, полностью и целиком заселена микробами. От, скажем так, Эвереста до самой-самой низкой точки нашей планеты — Рианской впадины. Наверное, я даже не знаю, я не могу сейчас представить какое-то место, где на нашей планете не искусственно созданное человеком, где нет микроробов Только может быть в каких-то биологических лабораториях, в полностью стерильных условиях микробы может быть, отсутствуют. Это не факт. Пакующиеся формы так или иначе могут там появляться. Размеры микроорганизмов. собственно, тех животных, я не знаю, тех существ, о которых мы с вами говорим, на самом деле очень-очень отличаются от десятых долей миллиметров до десятых долей микрометров. Вот организм Тиомаргоритонабиенсис — это такой микроб, который занимается... Окислением серы живет он, из названия, наверное, понятно, в пустыне на Намипо. И его можно увидеть глазом, размер 0,75 мкм, ну, вот, скажем так, на величине булавочной головки, можно сказать. А вот микоплазма гениталиум — это один из самых-самых маленьких микроорганизмов. В целом ее размер ну, составляет э, порядка 1-2 микрометров. Микоплазма — это клеточный паразит. И, собственно, ее размер обусловлен вот таким вот образом жизни. Она паразитирует в клетках человека, млекопитающих различных животных. И, собственно, ей для жизни ничего не надо. Ей для жизни нужен только вот место, ее хозяин, собственно, чужая клетка. Поэтому она такая маленькая. Ну и суммарное число клеток микроорганизмов на Земле, суммарное число клеток бактерий оценивается порядка... 4, 6 на 10 30 степень микроорганизмов. Это число, которое вот постоянно живет на нашей планете. Естественно, что они сменяют друг друга. Скорость деления бактериальных клеток крайне, может быть крайне высокой. Порядка э, самая известная бактерия, э, рехиокулик-шечная палочка, которая живет, живет в принципе в каждом из нас, скажем так, э, делится она со скоростью 1 раз в 20 минут. И есть такая ну, занимательная статистика, скажем так, что если бы микробы делились постоянно, и их рост ничего не ограничивал, то в течение суток они бы покрыли нашу планету слоем примерно 1-2 см, или может быть даже больше. Но, к счастью, такого не происходит. И мы с вами живем в принципе бактерий, даже не замечая их. Единственное, если они не касаются как нашей с вами жизнедеятельности. Давайте попробуем взглянуть вглубь веков немножечко и поговорить о том, вообще, как человек познакомился с микроорганизмами. Я задам вам вопрос, наверное. Как вы считаете, что изображено вот на этом, ну, конечно, не фотографии, на этом рельефе из Месопотамии? Как вы считаете? Микроскоп, так. Может быть, еще какие-то идеи? Ингалятор. Ага, Возможно. Да, вы, наверное, больше всего близки к истине, на самом деле. А, именно так, именно так. На самом деле, если говорить научно, то это первый биотехнологический эксперимент. А, человек познакомился с микробами очень давно, порядка 4-5 тысяч лет, до нашей эры. Это был вот такой вот возраст. И это была Месопотамия, древний Египет. Конечно, когда я говорю, что человек познакомился с бактериями, это не значит, что он их увидел. Он впервые познакомился с продуктами их жизнедеятельности. Вот на этом рельефе изображен такой вот биотехнологический эксперимент, когда вельможа из Месопотамии, соответственно, его подчиненные, скажем так, предложили попробовать новый напиток, продукт, похоже, скорее всего, на современное пиво, возможно, немножко, вот таким вот необычным способом. Внутри кувшин находился сам продукт, полученный путем рожения. И, соответственно, вельможу использовал эту рубочку для того, чтобы его употреблять. Сделано это было для того, что. Первичные такие продукты были очень мутными, и в них было очень-очень много пены, поскольку человек по факту не контролировал процесс ферментации. И вот, соответственно, он пробовал вот таким образом. То есть человек познакомился с микробами, не зная о том, кто это такие. Расходило, на самом деле, это очень просто. Обычно какие-либо соки или, может быть, напитки ронились в подвалах, в вот таких вот кувшинах, и постепенно, по действиям микробов, если они ронились там довольно долго, они начинали бы родить, и после того, как это кто-то попробовал, ну, в принципе, вкус людям понравился. Справился. Скажем так, эффект употребления тоже был ничего. Ну и в общем технологии развивались и дальше. Если продолжать тему, то вот на этой вот картине одного из средневековых художников по фамилии Грюцнер, если я не ошибаюсь, картина называется Римонаха. Изображено это Римонаха. И они, по большому счету, тоже проводят вот такой вот эксперимент. Дело в том, что процесс рожения, процесс производства хлеба, пива и других, например, кисломолочных продуктов, он передавался из поколения в поколение устным способом. В основном, конечно же. И в средневековье именно монахи стали коллекционерами, скажем так, и передатчиками вот этой вот культуры, ну скажем так, биотехнологической культуры. Дело в том, что почему такие напитки и такие продукты были популярны вот в средневековье именно у монахов, почему именно они, на них была сконцентрирована вот эта технология. Дело в том, что, конечно же, они соблюдали пост. И если говорить о современной точки зрения, то продукты, полученные микрорубным синтезом, они обладают огромным количеством преимуществ. Монахи не могли употреблять какие-то мясные, например, продукты из... Естественно, у них рацион был довольно ограничен, поэтому у них возникал, ну, вот, скажем так, на биологическом уровне недостаток важных каких-либо элементов, питательных веществ, минокислот, витаминов и прочее. Микорубные продукты, естественно, дают такое вот восполнение, э восполнение большим количеством питательных веществ. Ну, соответственно, вот они ронили их и передавали из поколения в поколение. На самом деле, это, конечно, не очень вяжется с общей концепцией э ну, скажем так, той религии, которая доминировала в то время. Но об этом есть очень занимательная история. Дело в том, что немецкие монахи очень долго размышляли о том, насколько вообще правомерно ему потреблять продукты, содержащие какое-то количество алкоголя. И в конце концов они решили, что Папа Римский должен утвердить, скажем так, на законодательном уровне, могут ли они это делать во время поста. И для этого они собрали к нему целую экспедицию, сварили несколько сортов пива, запечатали их в такие вот кувшины и повезли в Рим. Средние века с дорогами было не очень, с транспортом, в общем-то, тоже. Пиво ехало очень долго. Когда папе римскому доставили этот напиток, он, естественно, его попробовал и сказал, что, в общем, такую гадость, в принципе, пить-то можно, вот, даже в пост. И вот, вот так вот монахи стали так сказать, абсолютно, абсолютно легально и законно продолжать данную культуру пивовой создания биотехнологических продуктов. А вот эта фотография сделана в французском селе под названием Рокфор-Сен-Сюльзен. Я думаю, из названия, в принципе, понятно, что производит в данном селе. И по сей день, на самом деле, там производят продукты, уже молочнокислые, в основном это сыры, типа Рокфор или горгонзолы, полученные ферментацией с помощью, с помощью плесневых грибов. История их создания тоже, на самом деле, не то чтобы детективная, но довольно интересная. Дело в том, что вокруг этой местности очень много горы и пещер. И э, разводят там в основном овец. И, соответственно, из э, молока э, для того, чтобы сохранить вообще как-то молоко, конечно же, пытались сделать продукт, который хранится как можно дольше. Э, жители... вот данные местности уже умели делать сыры без э, применения, скажем так, микробных технологий, и э, данные сыры были очень важным компонентом их пищи. И вот так вот один из есть такая легенда, что один из пастухов взял с собой в качестве рекуса кусочек сыра овечьего ушел пасти тех же самых овец, его застал дождь в какой-то момент, он зашел в пещеру, чтобы его переждать, покушал, но немножко сыра у него осталось. И он оставил его в пещере для следующего рекуса какого-либо, возможно, когда-то ему пригодится. Это ушел, соответственно, недели две его, как говорят, не было, когда он вернулся в тоже дождливую погоду, чтобы пересидеть дождь, нашел вот свой вот, вот запас сыра и увидел на нем плесень. Это была благородная голубая плесень. Сейчас-то мы знаем, что это микроорганизм под названием пенициллиум Рокфорти из которого получает большую часть вот таких вот сыров. Но он это дело по в принципе, ему понравилось. И вот так вот началась культура производства плесневых так называемых сыров. На самом деле, примерно в середине 17 века эпоха взаимодействия человека с микробами без непосредственного, скажем так, их... Незнание, она, наверное, закончилась. На этом рисунке изображен Антони Ван Левенгук, э, нидерландский или голландский, наверное, исследователь, который впервые увидел микробные клетки. Дело в том, что он занимался вообще изготовлением линз по профессии. Он, скажем так, был оптиком, ну и ученым, наверное, как и большинство, так сказать, известных людей того времени. Он вытащил линзы и пытался увидеть, разглядеть как можно меньшие объекты объекты с минимальным размером он именно он построил сконструировал так называемый первый микроскоп оптический и увидел как раз бактериальные клетки для того чтобы их увидеть э он исследовал очень-очень-очень большое число различных веществ, жидкостей, в том числе биологического расхождения. И, в общем-то, открыл, что микрорубы вообще окружают нас повсюду. Он, он же, кстати, открыл, например, растительные клетки, посмотрев под микроскопом срез, если мне не изменяет память, либо листа, либо коры дерева. На самом деле, как и все ученые, Антони Ван Левенгук был тоже очень, очень, скажем так, любознательным человеком. И вот в то время, когда он исследовал искалы разных микробов, находящихся в различных веществах, он исследовал зубной налет в том числе. И он открыл одну интересную закономерность. Дело в том, что после одного из, как говорит опять же легенда, после одного из скажем так, мероприятий, проснувшись утром, он выпил горячего кофе. Считается, что, говорят, что он любил очень-очень горячий кофе. И, Соответственно, после того, как он ее выпил, он решил посмотреть в очередной раз налет зубов, которые, собственно, вот были вот таким вот образом, скажем так, обработаны. Он поместил зубной налет в микроскоп и увидел, что микробы, которые до этого, в до этого, находились в живом активном состоянии, на, в этом случае были абсолютно неподвижны. И, соответственно, понял, что тепловая обработка может так или иначе микробов убивать. Вот. Но, к сожалению, либо время, либо, не знаю, может быть, его склад ума не позволили сделать ему каких-то дальнейших выводов о том, как можно избавляться от микрооробов. А вот ученые уже 19 века, они пошли еще дальше. На этих фотографиях изображен Роберт Кох, он находится справа, от немецкий микрооробиолог, и Луи Пастер, это микроорбиолог француз. Вот они, на самом деле, внесли в современную микробиологию на самом деле наибольший, наверное, вклад, и мы знаем микробиологию вот именно такой, который они ее создали. Известны эти ученые тем, что работали они в очень широком поле деятельности, но главными, наверное, их открытиями было открытие болезнетворных микроорганизмов. Именно они впервые доказали, что микробы могут вызывать инфекции, и сейчас для доказательства этого, собственно, используются так называемые постулаты Коха, которые в честь, названы в честь роберта Коха. И они пытались исследовать то, как можно эти инфекции либо лечить, либо предотвращать. Вот Луи Пастер занимался, скажем так, больше пищевой биотехнологии на стыке с инфекционными заболеваниями. Считается, что правительство Франции обратилось к нему и французские виноделы обратились к нему с просьбой о том выяснить, почему вино начинает родить, прокисать, то есть как-то бороться с болезнями вина. И он выяснил, что действительно эти болезни вызывают особую группу микроорганизмов, сейчас они называются ацетогенами, которые переводят обычные этиловый спирт в уксусную кислоту, из-за этого вино портится, его невозможно пить. И он выяснил, что путем многоревания до 50-70 градусов можно от этих бактерий избавиться. Такой процесс сейчас называется пастеризация. Его широко используют в промышленности, и по большому счету он позволяет избавиться от э, активных живых клеток микроорганизмов, ну, оставив там небольшое количество э, покоящихся форм. И таким образом позволит, э, позволяет рук ранение ну, практически любых пищевых продуктов. Вот, Роберт Кох занимался немножко другой историей. Он занимался в основном лечением туберкулеза. И именно он выяснил, что туберкулез вызывается, ну, сейчас мы говорим, палочкой Коха, микробными клетками, собственно, вот, вызывающими данные заболевания, И пытался найти подходы к лечению вообще любых инфекционных заболеваний. Но уже после был открыт процесс вакцинации, когда за счет использования Биологические жидкости, которые контактировали с микробами, можно было предотвратить развитие заболеваний. Ну и вакцинация, как вы знаете, используется до сих пор используется очень успешно. Именно благодаря ней, наверное, спасено самое большое число жизней, наверное, ряду с антибиотиками, которые разобрались чуть позже. А вот на этих двух фото изображены э, тоже два исследователя. Одного из них, я думаю, вы знаете, он очень известен, это Илья Ильич Мечников. Э, слева, а на втором фото э, болгарский ученый, врач, наверное, в первую очередь, Стаменко Ригаров. Он известен намного меньше. Чем занимались два этих великих, можно сказать, ученых? Стамин Ригаров, он болгарин по национальности. Обучался он в университете и исследовал процесс сквашивания молочно кислых продуктов. Дело в том, что в Болгарии, наверное, как и у нас, кисломолочные продукты очень и очень популярны. И считается, что в горных районах, в том числе в районах, где люди употребляют большое число кисломолочных продуктов, количество долгожителей очень и очень высокое. На тот момент, когда жил он, это было начало 20 века, количество долгожителей в Болгарии было примерно 4 к тысячи человек. Это число на самом деле очень и очень большое. Сейчас оно очень сильно увеличилось, до десятков человек на тысячу. Но тогда это было очень много. И он задался вопросом, а может быть, как-то употребление определенного вида продуктов способствует долголетию человека. И, соответственно, исследовал жителей той местности и непосредственно продукт, который они получали. Это был йогурт. Полученный сквашивание молока, по факту оставление молока в теплом месте на какой-то срок и после чего там получалось, ну, я не знаю, в современном виде это, наверное, была бы какая-то простокваша, больше всего похожа такой вот продукт. И он, будучи микробиологом, врачом, смог выделить из этого продукта микробов, бактерий. Сейчас мы их называем лактобациллами. И это были лактобациллы вида Дельбрюки, как раз сквашивавшее молоко э, до вот такого вот продукта. Об этом э, открытии узнал уже наш э, ученый Илья Ильич Мечников. Э, Стаменга Ригаров направил ему свои изыскания вот по этой вот теме. Он пригласил его в Париж. Э, Стаменга Ригаров прочитал там замечательную лекцию местным ученым о своем открытии. И э, Илья Ильич уже взял его, так сказать, в разработку. Конечно, известно, не только открытиями в области микробиологии, но и в том числе и открытиями в области иммунитета, но это уже предмет, скажем так, другого, другой дискуссии. Что было по итогу, понятно. Что ä, эти ученые открыли то, что микробы способны сквашивать кисломолочные продукты, быть ä, ответственными за производство вот, ä, продуктов данного типа, плюс ко всему была найдена абсолютно четкая закономерность, что потребление такого вида продуктов способствует долголетию. Вот Илья Ильич до конца жизни прожил он довольно долго, порядка 80 лет, не помню, к сожалению, точную цифру ä, Всю жизнь он употреблял и чистую культуру этих бактерий, и кисломолочные продукты. Ну, в общем, был вполне себе счастлив. Едем дальше. На самом деле изучение микрорубов продолжается и теперь. И еще Илья Ильич установил, что они очень важны в нашей с вами жизнедеятельности, в нашем с вами... В любых, на самом деле, аспектах нашей жизни. И если говорить о том, что нашу планету покрывают огромное число видов бактерий, то человек в этом плане абсолютно не исключение. Микрооробы, в принципе, населяют нас, ну, я не знаю, уместно ли такое слово, но населяют они нас со всех сторон. Несколько фактов, опять же. Примерно от 2 до 15 тысяч видов микроорганизмов обитает в теле человека. Число это, если честно, очень большое. Ученые 20 века считали, что в нас с вами обитает ну, буквально, буквально видов ну, сотни микроорганизмов. Дело в том, что вот число 15, а где-то в литературе встречается число и 20 тысяч видов, оно получено с помощью так называемых методов высокоразводительного секвенирования. Дело в том, что микробы ну, несмотря на вот такую вот э, жизнь на всей планете, они существа довольно капризные. И если мы попробуем выделить микробов с тела человека или с, э, из его продуктов жизнедеятельности, если сказать, так сказать, э, общими словами, э, то вырастет на питательных средах, на чашках петари, на основном инструменте микробиологов, ну, скажем так, ну сотни, может быть, микробов, Может быть, 200 видов, но не больше. Большинство из них нужно особые условия для роста. И вот эти методы высокоразводительного секвенирования, они позволили установить, что микробов гораздо больше, чем мы думали. Сейчас их число абсолютно точно то тоже на самом деле неизвестно. И они позволили установить число этих видов без их выращивания непосредственно в лаборатории, То есть непосредственно из образцов каких-либо веществ. Мы Каждый из нас с вами носит ну, порядка 2 килограммов микробов каждый день. У кого-то это число больше, у кого-то меньше, может быть, полтора килограмма килограмм. Но, если сказать честно, микроробы у нас с вами — это целый, скажем так, орган. Если говорить, опять же, биологическими терминами. Ну и, наконец, примерно 100 триллионов клеток бактерий находится в каждом из нас. Это в 10 раз больше, чем наших собственных клеток. Казалось бы, почему так много? Ответ очень рост. Клетки микробов намного меньше, чем наши с вами клетки. Размером, ну я, э, я думаю, что размером раз в 10-15 не меньше микробная клетка меньше, чем наши с вами. Поэтому их умещается вот столько в нашем организме. Естественно, учитывая то, что они постоянно делятся с скоростью ну, порядка раз в 20 минут. А тело человека, как я уже сказал, это настоящий дом для микробов. И... А... Ученые, которые пишут такие, знаете, статьи на ранней научной фантастике, говорят, что, может быть, не мы с вами управляем нашим, с вами, нашим организмом, а вот микробы управляют нами. Такие вот мы с вами биологические машины управляем такими организмами. Не знаю, насколько это правда, но попытаемся с вами выяснить чуть позже. А главное место обитания микробов в нашем с вами теле это толстый кишечник. Именно там находится большая часть микробов, порядка вот тех самых полутора-двух килограммов. Но тело человека в целом не исключение. Очень много их на коже. В принципе, во всем пищеварительном тракте их довольно большое число. Считается, что в принципе кровь человека стерильна, но есть статьи, опровергающие данный тезис. Опять же, различные биологические жидкости человека тоже считаются стерильными, но это понятие довольно условное. Также следует сказать еще об одном факте, наверное, имеющем важное значение для медицинских микробиологов. Дело в том, что микробы в целом, неважно, обитают они на теле человека или где-то еще, делятся на две очень большие группы физиологические — анаэробы и аэробы. Аэробы — это те микрорубы для которых важно наличие кислорода они без него не могут, они с помощью него проводят процессы окисления, ну, собственно, как человек, на самом деле. А вот вторая группа — это анырубы, способные окислять вещество без использования кислорода. Вот Большая часть микробов в нас с вами является анаэробы, живущими в нашем с вами кишечнике, поскольку воздуха там по большому счету нет. Но еще одним удивительным фактом является то, что микробы на коже человека, большинство из них, порядка 80% тоже, как то неудивительно, являются анаэробами, То есть существуют без кислорода за счет, скажем так, складчатости структуры нашей с вами кожи. Функции микробов в теле человека огромнейшее количество, но о них мы с вами тоже поговорим чуть позже. Возникает логичный вопрос. Как вот это все великолепие, такое большое разнообразие, порядка 20 тысяч видов микробов в нас с вами появляется? Это вопрос точно так же дискуссионный на данный момент, но мы точно знаем, что э, в теле человека микробы появляются в момент его рождения или, возможно, даже раньше. Во-первых, это питание с молоком матери. А, считается, что... Опять же, существуют статьи, в которых постулируется, что молоко матери не стерильно. В нем есть лактобациллы, которые первично заселяют организм вот такого вот молодого человека. Плюс ко всему, в момент рождения происходит, наверное, максимальное обсеменение микробов, тело ребенка микробами. Ну, наверное, я не буду вдаваться в физиологические подробности, но э, позже, опять же, мы, мы увидим, откуда все эти микробы там берутся. Вот. А, что еще стоит сказать? Первично, конечно же, в теле человека поселяются лактобациллы и бифидобактерии. А, такие вот две основные группы. С бифидобактериями есть еще один интересный факт. Вы наверняка слышали о том, что нитраты являются довольно опасными соединениями для человека. А максимально опасными нетараты являются именно для детей грудного возраста Дело в том, что в их теле, в их кишечнике бифидобактерии, можно сказать, преобладают над всеми остальными Так вот, бифидобактерии умеют разводить такой процесс как восстановление нитарит, нитарит Они переводят нитарит в, э, в нитариты, соединения, которые являются очень токсичными для тела человека. И если концентрация нитарит, нитаратов в повседневных продуктах для взрослого человека может быть абсолютно нормальной, то повышенная, чуть-чуть повышенная концентрация нитаратов в продуктах, используемых в детском питании, может стать фатальной. Именно за счет активности вот таких вот бифидобактерий. Хотя на самом деле они являются крайне полезными. Полезными, как и лактобактерии для нашей с вами жизнедеятельности. А вообще, почему микробы полезны на самом деле? А в чем лежит вот эта вот польза для человека и не только? Мы с вами говорили о том, что объем клетки микробов очень очень маленький. Они сами обладают очень и очень маленьким размером. И, как и любой организм, они несут определенное количество наследственной информации, заключенной в ДНК. Она, конечно, структурно может отличаться от наследственной информации, располагающейся в клетках человека, но принцип один и тот же. В ДНК находится информация о белках, белках человека, которые выполняют различные функции структурные иммунные, на самом деле их очень много, но главная функция из них это ферментная, то есть способность белков разводить химические реакции. Собственно, основная вот такая вот функция ферментов. Один ген, один участок ДНК, это по большому счету один фермент, который проводит какую-то одну или несколько химических реакций. Вот количество генов минимальное в клетках микробов, как раз он находится в такой вот минимальный набор находится в клетках микоплазм, поскольку она является паразитом клеточным заставляет составляет порядка 360 генов или что-то около того. То есть, по большому счету, у клетки мекороба вот такого вот есть всего лишь 360 функций. Для сравнения в клетках человека заключена информация, содержащая порядка 40 тысяч генов, то есть 40 тысяч, скажем так, функций. То есть, казалось бы, мы с вами... Организм гораздо более универсальный, чем бактерии. Но это не совсем так. Из-за такого вот большого видового разнообразия омикробы внутри, скажем так, своей группы очень и очень сильно отличаются генетически. Они несут гораздо больше разнообразия ферментов и, соответственно, функций, чем мы с вами. И суммарно количество функций, ну, количество генов микробов, находящихся в теле человека, в 360 раз больше, чем наших с вами генов. Это значит, что микробы, по большому счету, умеют в 360 раз больше, чем мы с вами. И этим они и полезны. Что это означает? Они могут и разлагать, и создавать гораздо больший спектр веществ, полезных или не очень, для нас с вами. С этим связаны, наверное, особенности питания в целом человека. Вот э, учеными было выяснено, что в нашем с вами кишечнике, в толстом кишечнике находится очень разный микробный, ну говорят, ученые так микробный пейзаж. Э, если сказать честно, то от человека к человеку он отличается не очень сильно, если взглянуть поверхность. То есть, в принципе, э, набор, скажем так, типов микробов, он примерно одинаковый у нас всех. Но от человека к человеку отличается соотношение типов данных микробов. И именно поэтому мы обладаем абсолютно разной с вами физиологией. Именно в этом, в том числе, лежит отличие между. Ну, ученые на самом деле не очень любят об этом говорить, но в том числе именно в этом лежит и некие национальные различия, поскольку Количество и качество микробов зависит от того, чем мы питаемся. То, чем мы питаемся, зависит от географической расположенности наших с вами поселений и, соответственно, от географии зависит национальность. То есть мы с вами все отличаемся в том числе и на микробном уровне, не только на генетическом. Вот в одной из статей было приведено такое вот разграничение тех видов микроорганизмов, которые преобладают в нашем с вами кишечнике. На бактероидов, ревотыл и руминококков. Чем они отличаются? Они отличаются своим типом питания. Вот если бактероиды более предпочитают пищу животного расхождения, если сказать грубо, то белки, мясо, скажем так, то вот руминококи отличаются от них тем, что предпочитают более растительные волокна. Руб посередине ревотелы вообще штука очень непонятная, потому что в у кого-то из людей их находили, у кого-то нет. Поэтому достоверно непонятно, а если вообще они у нас всех. И вот, соответственно, имея различный набор вот таких вот микробов, по большому счету они определяют в какой-то степени наше питание. И они определяют в том числе и эффективность усвоения у нас с вами различных веществ. От этого будет зависеть очень и очень, очень во многом наша физиология. В какой степени она на самом деле зависит от этих микроорганизмов. То есть, чем вообще занимаются внутри нас эти микробы? Мы знаем, что у нас есть микробы разных типов. Мы знаем, что в каждом из нас есть разное соотношение микробов. Давайте попробуем понять, за что они ответственны у нас с вами. Наверное, первая и главная такая вот баечка, которую я слышал, дескать, при поедании, при потреблении сельдерея человек тратит на его переваривание энергии больше, чем получает из, собственно говоря, вот этого кусочка сельдерея. Если говорить с химической точки зрения, а тезис -то абсолютно верный. Но человек... Существо очень сложное, находящиеся в симбиозе с микроорганизмами. И на самом деле это вовсе не так. Человек действительно тратит на переваривание сельдиареи и любой растительной пищи энергии больше, чем он из нее получает. Но основная и главная функция микробов – это доедание за нами того, чего мы не смогли переварить. И вот микробы замечательно переваривают растительные волокна, целлюлозу, клетчатку, получая из этого энергию. И, соответственно, в том числе передавая эту энергию нам. Считается, что порядка 20% всей энергии, которую человек получает из пищи, идут из микробных клеток. То есть они переваривают растительные волокна, человек не может их переварить соответственно, разводит для себя какие-то полезные вещества, и далее уже они поступают в клетки кишечника человека, давая тем самым нам вот эти вот 20% энергии. Еще очень интересную э, байку, скажем так, касаемо вегетарианства э, я очень часто слышу. Если честно, о вегетарианстве и прочих вот таких вот особенностях мы можем поговорить позже, наверное, в дискуссионном плане, но на самом деле в этом нет ничего плохого, по большому счету об этом позже а касаемо а, вот такой вот позиции а, питание только растительной пищи а, есть аргумент что дескать жвачные животные например коровы питаются исключительно растительной пищей а, имеют огромное число энергии из этого и живут замечательно поэтому мясо им не нужно но тезис конечно верный но давайте будем честны а, такие животные получают энергию на самом деле не из растительной пищи Желудок таких животных разделен на четыре очень большие секции. По большому счету это такой огромный родильный чан, в котором, если сказать биологическим языком, происходит ферментация, то есть процесс переваривания микробами той растительной пищи, которую эти животные употребили. И далее эти животные уже питаются биомассой тех микроорганизмов, которые смогли скушать а, все вот эти вот растительные. Компоненты. Поэтому такой тезис, конечно же, будет не совсем верный. Итак, что мы из этого выясним? Первая и главная, наверное, функция микробов в нашем с вами теле это переваривание того, что человек не смог переварить. И, соответственно, получение энергии и каких-либо веществ. Вторая функция. На этом фото находится жители Чукотки, жители северных районов. Их, на самом деле, довольно там различное число племен, различное число родностей. Но их объединяет э, особенность питания. Дело в том, что растительной пищи в таких регионах крайне крайне мало. И, сказать честно, именно растительной пищи дает большое разнообразие микробов в нашем с вами теле. Вот северные народы получить такое разнообразие микробов не могут. И пытаются из этого выходить, скажем так, способами, ну, естественно, они, наверное, несознательные для них, но с биологической точки зрения они абсолютно объяснимы. Пытаются они в основном животной пищи. микробов у них мало. И в кухне народов Севера есть такое интересное блюдо под названием капальхем. Блюдо это для нас с вами абсолютно непонятное. Состоит оно из мяса животных, которое на долгое время закапывают в землю. Ферментация проходит в течение нескольких месяцев, до, скажем так, от теплого сезона до следующего теплого сезона. И э, северные народности после вот такой вот ферментации для нас с вами это мясо будет абсолютно испорченным, невкусным. В скандинавской кухне есть подобные блюда на основе рыбы, например, э, абсолютно ферментированные до состояния нами с вами непонятного, которые северные народности вот так вот употребляют. Казалось бы, зачем есть испорченное мясо или рыбу? ферментации. И вот это вот порча обусловлена именно микроорганизмами. И таким образом они вносят, скажем так, свой рацион некое разнообразие. Но разнообразие на самом деле не микробное. Эти самые микробы, которые ответственны за порчу продуктов, yes. в том числе проводят и, разводят и создание каких-то полезных веществ, например, витаминов. Именно микробы в нашем с вами теле, ответственны за производство витаминов группы Б, например, обеспечивая полностью наши с вами потребности. И вот таким вот образом, либо получая микробов и витамины и полезные вещества извне, либо культивируя их внутри с вами, мы наполняем наш рацион полезными веществами. Это вторая глобальная функция микроробов. производство витаминов, аминокислот и биологически активных веществ. Третья, скорее, не функция, а, скажем так, особенность. А, микробы могут влиять очень сильно на наше с вами функциональное состояние. За функциональным состоянием я понимаю ну скажем так физическую форму наличие у нас с вами либо лишнего веса либо его недостатка такое то что встречается ученые провели очень интересный эксперимент они работали с эксперимент от был проведен порядка уже лет 15 наверное, назад если не больше ученые работали с мышами которые изначально в момент своего рождения полностью были лишены микробиоты то есть это были стерильные мыши Процесс получения линий таких мышей довольно сложный, но тем не менее это возможно. То есть они были полностью лишены микробов. Это была одна группа. Еще две группы были мыши, имеющие наследственно более высокую массу тела, имеющие какой-то компонент, может быть, даже ожарения. И второй, вторая группа — это соответственно, мыши, которые абсолютно не имели какого-либо лишнего веса. Ученые сделали пересадку микробиоты, Соответственно, пересадили вот такой вот эксперимент, когда условно худым мышам пересаживали микробиоты полных мышей, полным мышам худых мышей. Как вы, наверное, уже догадались, мыши поменялись местами. И оказалось, что микоробы способны вот так вот влиять на нашу с вами массу. Для стерильных мышей было показано абсолютно то же самое. То есть внесение туда микробов от полных мышей делало их полными, а от худых, худых. — худыми. А с чем это связано? Дело в том, что вот те самые 20% энергии от микробов могут иметь очень большой вклад в нашу, с вами, в нашу с вами массу и в энергетический баланс нашего с вами организма. И у кого-то микробы активнее, у кого-то менее активнее. Соответственно, употребляя одно и то же количество пищи, человек два, два разных человека, имеющих два разных набор микробов, получает абсолютно разное количество энергии. Именно этим объясняется то, что девушка, которая хочет похудеть, но тем не менее кушает только овощи, никак не может, к сожалению, это сделать. Потому что ее микробы крайне активны, и они способны максимально эффективно перерабатывать ту пищу, которая поступает в ее организм. Такое тоже случается. На самом деле ученые сейчас... Пытаются найти способы, как решить эту проблему. Хотя проблема на самом деле лежит вовсе не в области лишнего веса, а, вовсе, а в области в целом здоровья э, пищеварительного тракта. Еще одна функция микробов, она, как бы это сказать, Опять же, я очень боюсь показаться, скажем так, ненаучным, показать какую-то ненаучную информацию, но на самом деле это абсолютно так. Здесь нет ничего, ничего не знаю, сверхъестественного или что-то подобное. Вот на этом фото изображена девушка, которая кушает йогурт, и у нее вот такое вот замечательное настроение. Есть статьи, описывающие то, что микробиота человека может в том числе моделировать наше с вами настроение. И по большому счету, если говорить шутя, то то, что мы с вами скушали на завтрак, может сделать наше с вами настроение на целый день либо хорошим, либо плохим. Казалось бы, тезис антинаучный. В чем правда? Дело в том, что микрооробы, как и мы с вами, общаются. И общаются они очень эффективно и хорошо. Мы с вами общаемся посредством вот такого вербального общения, используя язык. А микробы язык микробов это выделение химических веществ выделение веществ, подобных нашим с вами гормонам, нашим с вами биологически активным веществам. Микробы в нашем с вами кишечнике точно так же общаются между собой. Есть даже такое понятие у микробиологов, называется оно кворум то есть чувство толпы. Вот Вы знаете, когда, допустим, много людей собираются в одном месте, там, например, на демонстрации какой-то или что-то подобное, кто-нибудь один начинает заводить толпу, у толпы возникает какой-то порыв, ну и все находятся в одинаковом эмоциональном состоянии. Вот у микробов точно так же. А микробные клетки выделяют в среду постоянное количество какого-либо вещества, сигнального вещества. Например, 5 молекул в секунду. Очень условно скажем. И в то же время Клетки микробов оценивают, сколько, какое количество молекул находится в среде сейчас. То есть она одновременно и выделяет молекул, и пытается их, и, скажем так, их ощущает, какое количество их находится в среде. Если их очень мало, клетка понимает, что она одна, что больше рядом никого нет. Если вот этих вот сигнальных молекул очень и очень много в среде, микробные клетки понимают, что их тут целая толпа, целая колония, скажем так, если говорить микробиологическим языком. И именно в тот момент, когда микробные клетки понимают, что их очень и очень много, они, например, начинают процесс выделения токсинов. Одна микробная клетка никогда не начнет процесс выделения токсинов для того, чтобы осуществить процесс, скажем так, инфекционного заболевания. Только если микробных клеток много, они начнут этот процесс, они будут знать, что это процесс это очень очень-очень эффективно. Вот таким вот образом они общаются. Вещества, которыми они обмениваются между собой, как я сказал, они очень и очень похожи ну, для тех микробов, которые живут внутри нас, конечно. На гормоны человека, на дофамин, например, и на вещества, Это вещества, как раз, которые ответственны за моделирование нашего с вами настроения, эмоционального состояния и поведения в какой-то степени, поведения в опасности, например, реналин. Таким образом, Естественно, что если микробы постоянно выделяют данные вещества в свою среду обитания, которая является кишечником, клетки нашего с вами кишечника точно так же воспринимают человек веществам, которые выделяют микрорубы Если сказать очень грубо, то если нашим с вами микробам хорошо, то хорошо на эмоциональном уровне будет нам с вами. Именно поэтому считается, что вот употребление таких кисломолочных продуктов в том числе способствует и выделению серотонина и дофамина для улучшения нашего с вами настроения. Естественно, что это не работает мгновенно, но тем не менее закономерность в этом абсолютно научная и четкая имеется. Последняя, наверное, главная функция микробов, это, мы о ней с вами чуть-чуть уже поговорили, это функция питательная. Вот. Как раз об этих 20% энергии, которые мы с вами получаем. Дело в том, что продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, живущих внутри нас с вами, являются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты или летучие жирные кислоты. Ацетат, парапианат и рад. Для микробов они, конечно, тоже являются источником питания, но не таким интересным, как для нас с вами. Именно эти вещества являются ключевым энергетическим субстратом для колоноцитов, то есть клеток нашего с вами кишечника. И в том числе они обладают некой регуляторной ролью, например, регуляторами метаболизма, для процессов, например, обмена в печени, в том числе. Ну и энергетическим субстратом, если честно, не только для клеток кишечника, но и для всех клеток, которые существуют у нас с вами. Эти вещества очень легко попадают из расцвета кишечника в кровь, и, соответственно, вот обмен вот такой энергетический вот происходит очень и очень легко. Именно поэтому микробное население, на самом деле, внутри нас вот так вот важно, поскольку обеспечивает оно вот целый, такой вот букет функций. Что нам со всем этим делать? И как нам, скажем так, правильно существовать в мире микробов, а микробов внутри нас с вами. Наверное, первый самый базовый тезис, о котором я всегда говорю, это употребление антибиотиков. Я думаю, вы прекрасно знаете, какие вообще что такое антибиотики и в каких случаях их назначают. Дело в том, что большинство из них ⁇ это, конечно, вещества, обладающие некой специфичностью, но в какой-то степени выкашивающие все население нашего с вами пищеварительного ракта. Дело в том, что антибиотики, конечно же, обладают избирательностью на какую-то, допустим, когда их выписывают при лечении какого-либо, например, инфекционного заболевания, стараются выбрать тот антибиотик, который действует направлен на именно один вид микробов. Чаще всего это невозможно. Чаще всего антибиотики имеют гораздо более широкий спектр действия, и после терапии, после терапии, наше с вами микробное население практически я бы не сказал, что полностью, но э, в значительной степени уничтожается. Это, конечно, процесс плохой, но это абсолютно не является причиной отказа от данных антибиотиков, э, в целом от антибиотикотерапии. Большинство инфекционных заболеваний невозможно победить без антибиотиков, это факт. Но применять, что самое главное, что самое ключевое, надо их с умом. Первый, наверное, главный тезис ⁇ это э, употребление исключительно по рекомендации доктора. Самостоятельный прием, он абсолютно не является приемлем. Не только потому что, потому, что это может быть опасно для наших с вами но главным образом потому, что это будет неэффективно для той группы микроорганизмов, которые вызывают заболевания у конкретного человека. Второй, наверное, важный тезис, дело в том, что человек, который принимает антибиотики неконтролируемо, он в какой-то степени, вносит свой вклад в то, что когда-либо антибиотики перестанут быть эффективными. Как это происходит? Дело в том, что микрорубы это, наверное, самые эффективные в плане приспособления существа на нашей планете. Они могут приспособиться к любым условиям. И точно так же за счет своего генетического разнообразия. И за счет более, скажем так, активного деления. Если у человека одно поколение сменяется за, ну, минимум за 20 лет, то у микробов этот срок 20 минут, как мы уже с вами сказали. И, соответственно, число мутаций вот в ряду данных поколений оно будет гораздо больше. Чем больше генетических мутаций, тем выше вероятность того, что микроб приспособится к каким-то неблагоприятным условиям. Воздействуя на микробов антибиотиками, в какой-то момент они становятся к ним резистентными, то есть абсолютно устойчивыми. А в популяции микробные такой микроб, такая клетка может возникнуть только одна. Ну, например, одна всего лишь. Если мы обрабатываем, обрабатываем антибиотиком целую группу, большое число клеток, то устойчивая, может быть, останется только одна. Но она даст потомство. И потомство она даст очень быстро. Соответственно, вся колония, вся эта группа микробов точно так же станет устойчивой к данному антибиотику. С 30-х годов 20-х, когда антибиотики были впервые найдены, изобретены, синтезированы, их количество стало абсолютно, абсолютно огромным. И точно так же параллельно с этим количеством пропорционально снизилась их эффективность. Те антибиотики, которые употребляли в начале 20 века, сейчас абсолютно неэффективны для лечения каких-то заболеваний. Условно, если все раньше можно было вылечить пенициллином, сейчас это, к сожалению, абсолютно невозможно. Микробы за 80 лет или чуть больше абсолютно приспособились к его действию. Таким образом, человек, который принимает антибиотики неконтролируемо, он создает внутри себя, скажем так, культивируют внутри себя вот клетки резистентных микробов и начинают обмениваться ими с другими с другими людьми. Вы понимаете, к чему это приводит? Это приводит к тому, что резистентных клеток становится все больше и больше, и ученым нужно искать новые и новые и новые антибиотики. Если в 20 веке антибиотики появлялись с очень высокой скоростью, то сейчас процесс очень-очень медленный. Их пытаются химически синтезировать, пытаются находить новые формы, но, к сожалению, запас, скажем так, запас их эффективности, возможно, близок к исчерпанию. И считается, что в какой-то момент все антибиотики перестанут быть эффективными. Это естественный процесс эволюционный, но человек, к сожалению таким вот безответственным способом его стимулирует. Должен сказать, что, к счастью, в российском подходе к медицине не все так печально. На Западе, на самом деле, эта проблема гораздо актуальней, потому что, сталкиваясь с западными методами лечения, мы абсолютно точно знаем, что там при любом... При любом подозрении на растуду или любом подобном несложном заболевании назначают антибиотики. У нас пытаются лечить более, ну скажем так, консервативными методами. И вот именно там, именно в западном таком стиле лечения возникает вот такая вот проблема резистентности к антибиотикам. Но поскольку мир наш... Э Поскольку человек, э, люди с разных континентов замечательно обмениваются как информацией, так и микробами, это проблема действительно актуальна для всех из нас. Э, антибиотики вроде бы все. Второй тезис э, — это то, как нам с вами ухаживать за нашими микробами и как их держать в каком-то, скажем так, э, постоянно активном, постоянно живом состоянии. Наверняка вы слышали из каких-то, может быть, научно-популярных лекций или лекций или передач на ТВ два термина пробиотики и пребиотики. Отличие всего в одной букве, но отличие функционально крайне большое. Пробиотики это, скажем так, вещества, это продукты, которые содержат живые клетки микробов в достаточном количестве. И именно тех микробов, которые оказывают положительное влияние на наше с вами состояние. К пробиотикам относятся практически все кисломолочные продукты. Главное, чтобы они содержали живые клетки микроорганизмов. Второй термин ребиотики описывает те вещества, которыми микробы питаются. Вещества эти несколько специфичные. В основном это растительные волокна и главным образом это растительные волокна, которые не перевариваются организмом человека. То есть растительная пища, растительная пища рознь. Если, например, картофельное пюре является продуктом абсолютно растительным, то его пищевая ценность для бактерий очень низкая. Дело в том, что содержит, он по большей части рахмал, который нами с вами замечательно переваривается. Вот какие продукты например содержащее большое количество клетчатки является для микробов отличной пищей. Мы с вами ее переварить не можем, а вот они могут сделать замечательно. Ну, например, это различные продукты. Даже не знаю, как это писать, Наверное, травы, можно сказать, какого-либо типа. В том числе это могут быть и плоды. Главное, чтобы они содержали вот, такой вот, вот такие вот растительные волокна. А между этими двумя терминами есть некое связующее звено под названием симбиотики. Это продукты, которые одновременно содержат и микрорубы и пищу для них. Вот отличным примером данных продуктов является квашеная капуста. А в процессе квашения главными микроорганизмами, главными микроорганизмами, которые находятся в квашеной капусте, являются кисломолочные, молочнокислые бактерии. Который разводит одновременно со сквашиванием большое число витаминов. И квашеная капуста отличный продукт для повышения и иммунитета и восполнения вот запасов, например, витамина С в том числе. А в то же время для микробов капуста является отличным питанием. Она содержит большое количество клетчатки. И вот таким вот образом, для такой вот симбиотик, мы получаем два в одном такую вот замечательную пилюлю. Сейчас в аптеках можно найти огромное число препаратов, как раз восполняющих недостаток микроорганизмов в нашем с вами рационе, в нашем с вами питании. Ну Тут, я думаю, не надо называть какие-то торговые марки. В принципе, вы и так наверняка слышали о них. Данная штука... Я могу назвать ее абсолютно полезной. Но когда у вас есть выбор э, скушать, э, скажем так, какой-либо кисломолочный продукт, растаквавшую или йогурт, лучше предпочесть, конечно, натуральный продукт. А, поскольку... Во-первых, вы можете употреблять и симбиотический продукт, дающие в том числе и питание для микробов. Во-вторых, первых во микробы в таком случае находятся в более активной форме и попадают в кишечник, они на самом деле гораздо более активны. Вот с попаданием в кишечник у микробов извне есть очень большая проблема. Если в толстом кишечнике для них создаются идеальные условия, там тепло, влажно, нет кислорода и много питания, которое постоянно проходит через толстый кишечник. Ну, в общем, все вы согласились обитать в таком обитания, мне кажется. Вот а, На пути к этому раю микробному на самом деле есть очень агрессивная среда желудка, где кислотность крайне низкая, по аж порядка двух, где работают ферменты, которые, кстати, работают в том числе и в, толстом, в тонком кишечнике. И вот такая вот регорада не позволяет микробам прорваться вот в замечательную такую среду обитания, которые несут в себе, микробов, какие-либо еще вещества, они в этом плане им помогают добраться до толстого кишечника. И как раз если вы кушаете пилюли с микробами, по факту они там ничем не защищены. Если вы кушаете, например, йогурт, вот этот вот молочный белок, казеин и вот такая вот форма, она как раз позволяет микробам добраться до толстого кишечника. Дело в том, что под воздействием кислотности, под воздействием ферментов казеин сворачивается, вот некую такую вот оболочку для микробов. Поэтому потребление кисломолочных продуктов для восполнения микробного запаса гораздо эффективнее, чем потребление каких-либо фармацевтических продуктов, но за исключением, естественно, какой-либо высокой надобности. Очень важным моментом в питании данными продуктами является регулярность. Дело в том, что по большинству, в соответствии с большинством исследований, которые проводились вот в связи с употреблением кисломолочных продуктов, считается, что единовременный единого ряда прием Такого продукта он практически не дает эффекта. То есть до толстого кишечника все-таки добирается очень маленькое число бактерий. И положительное влиять они по большому счету не могут. Но если мы это делаем регулярно, каждый день, мы постоянно восполняем вот такой вот микробный запас. Соответственно, употреблять такие продукты стоят максимально регулярно и максимально постоянно. С этим связано, кстати говоря, так называемое понятие микроорбиота у нас бывает облигатное и транзиторное. То есть облигатные микроорбиоты — это те микробы, которые постоянно живут у нас с вами. Но вот транзиторное — это та, которая попадает извне и, соответственно, в какой-то момент уходит из нашего организма. Вот считается, что микрооробы, попадающие с такими продуктами, обитают в теле человека порядка месяца. И постепенно выходят из нас с вами. Поэтому Именно поэтому важна такая регулярность. Что еще стоит сказать о таких продуктах и о важности микрорубов, наверное, в нашей с вами жизни? Дело в том, что дисбактериоз, такое заболевание, опять же, часто встречается в рекламе, вот этот термин, он на самом деле применительно к рекламе не совсем верный, поскольку эм, дисбактериоз в организме человека – это очень, очень серьезная напасть, очень большая проблема. Эм, Встречается такое заболевание достаточно часто. Также существует так называемое заболевание болезненька рона. Это синдрома раздороженного кишечника. По большому счету это воспаление как раз стенки толстой кишки. И оно не позволяет человеку вести нормальную какую-то жизнедеятельность. Это заболевание крайне болезненное И далеко не всегда удается каким-либо образом его вылечить или скорректировать. Ученые действительно ищут подходы вот, внесения микробных клеток в тело человека, в том числе с питанием. Но, как я уже сказал, такой процесс не всегда эффективен. И, если честно, мы не всегда можем сказать, а какие микробы точно нам нужны с вами. Именно поэтому есть в последние годы появился такой подход к лечению заболеваний толстого кишечника, как, ну, сейчас, в принципе, это термин абсолютно медицинский, называется он «фекальная трансплантация». Дело в том, что микробы здорового человека, микробы кишечника здорового человека, это очень ценный, интересный материал с точки зрения биологии. Он действительно может помочь восполнить вот этот вот дисбиоз, дисбактериоз и вылечить данное заболевание. Что, как ученые подходят вот к такому методу лечения? Они забирают образцы микробов у здорового человека. Uh, либо это могут быть роботы того же самого человека. Например, он может это сделать в порог, скажем так, можно отобрать разец заморозить его, и, соответственно, если у человека возникает какое-либо заболевание пищеварительного тракта, микроробы из его же здорового кишечника достаются из коллекции, хранятся они при низкой температуре, соответственно, переводятся в некое активное состояние и вводятся в толстый кишечник, тем самым формируя нормальную здоровую микробиоту того же самого человека. Либо такая-то трансплантация проводится у другого человека с заведомо здоровым пищеварением, с нормальным функционированием и, соответственно, тоже обладает вот подобным эффектом. Ну, подход, конечно, интересный, но на самом деле он крайне действенный и спас уже немало жизней. И вот, если говорить модными словами, это вот такой вот ремень, наверное, биохакинга в жизни человека. Что получается? Микроробы для нас с вами крайне и крайне важны, окружают они нас повсюду, даже внутри нас, несут множество-множество функций, поэтому Призываю вас о них заботиться, любить свою микроорбиоту и не бояться чужих. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Илья. Спасибо огромное. Очень интересная лекция. Пожалуйста, у кого есть вопросы, поднимайте руки, я подойду с микрофоном. Отлично. Да, вот только как я подойду вопрос. Да, спасибо. Здравствуйте, Илья, спасибо за лекцию. Вы говорили про безопасность вегетарианства, но вы не думаете, что вы сами себе противоречите, потому что, опять же, мы не будем кормить своих бактерий мясом, mm -hmm. и, соответственно, они начнут погибать. Плюс, mm -hmm. мне кажется, вы очень сильно переборщили, потому что вегетарианство реально очень опасно. Mm -hmm. Просто я вам порекомендую канал Бориса Тацулина на YouTube, mm -hmm. посмотрите. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. На самом деле я в этом вопросе пытаюсь быть максимально толерантным к обеим группам, скажем так, воинствующих сторон. На самом деле основные тезисы, которые я бы хотел озвучить. Во-первых, человек в принципе… Ох, как бы это так помягче-то начать. Что самое главное? Главное, что это должен быть осознанный выбор для человека, и не стоит приучать к такому типу питания детей, поскольку в грудном возрасте, поскольку в младенческом возрасте, поскольку в раннем школьном возрасте человек крайне нуждается в белковой животной пище. Это обязательное условие, без этого никак. Второй тезис. Подбирать, конечно же, тип питания стоит, исходя из своих функциональных особенностей. Естественно, проконсультировавшись с врачом-диетологом. Если для вас конкретно данный тип питания подходит, это хорошо. Вы можете его передерживаться. Питаться исключительно мясом плохо, питаться исключительно растительной пищей тоже может быть не очень. Важен баланс. Здоровый баланс всех поступающих к нам веществ. Ну и, наверное, последний тезис. Опять же, я не являюсь сторонником вегетарианства, но, тем не менее, человек с растительной пищей, хороший и разнообразный, получает, в принципе, больше 99% необходимых питательных веществ. Здесь очень важно некое дополнение. Дело в том, что для жителей северных территорий это некорректно. У нас с вами рацион имеет крайне низкое разнообразие растительного рациона. А вот жители южных регионов мира... Во-первых, они имеют гораздо больше разнообразия пищи, поступающей к ним. Во-вторых, питание растительной пищи, в принципе позволяет им компенсировать энергетический баланс. То есть днем в течение своей жизнедеятельности они тратят гораздо меньшее число калорий, чем мы с вами, находясь в холодном климате. Поэтому для них это более актуально. Резюме: не стоит, наверное, подходить к этому вот с таким вот полярным полярным подходом. Во всем, во всем, наверное, нужна мера и баланс. Спасибо. Еще вопросы? Да. Спасибо вам большое за лекцию. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, а как правильно э, утилизировать и по уму бытовые антибиотики? И вот, допустим, когда антибиотики подошли к концу, как вот в нашей стране, куда их одевать, чтобы нанести наименьший вред окружающей среде? И вот, вот всему вам Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, вот с точки зрения экологии, я, признаться честно, никогда не сталкивался с таким вопросом и никогда не задумывался о том, а как утилизировать антибиотики, которые у нас с вами остались. Это очень интересная мысль. Э -э ну, давайте... Подойдем к вопросу, так сказать, с точки зрения того, что знает наука. Во-первых, все антибиотики как и биологические вещества имеют некий срок жизни, срок годности. Под действием времени, под действием химического окисления они постепенно разрушаются. Ну, всегда вы можете найти на любом лекарственном средстве некий сорок, некое указание срок годности – один, два года. После этого препарат является неэффективным, поскольку расходникое окисление, химическое разрушение его. То есть постепенно все-таки оно разрушится В природе. Если говорить о том как утилизировать данное вещество ну не стоит наверное здесь прибегать каким-то специальным мерам но вообще стоит наверное задуматься о какой-то утилизации вместе отдельно от бытовых отходов если честно то есть это вопрос дискуссионный и наверное в какой-то степени необходимый еще иду Спасибо вам за лекцию. А, тоже продолжая тему того, как мы нашим поведением делаем все популяции плохо, в частности с антибиотиками. А возможно ли обратная ситуация? То есть mm. а, можно ли настроить, ну, чисто гипотетически, невзирая mm -hmm. на какие-то социальные, гуманные взгляды и так далее, а, настроить как-то поведение людей так, чтобы те микроорганизмы, которые вызывают у нас сейчас заболевания, каким-то образом эволюционировали так, чтобы либо стали нам полезны, mm -hmm. либо вообще нас перестали бы трогать. Mm -hmm. это, это интересный вопрос, спасибо. Вы знаете, такой подход, он, он интересен, но он в какой-то степени противоречит некому эволюционному течению. Дело в том, что патогенные микробы, ну, как, как сказать, для нас с вами они являются плохими, у нас с вами они вызывают заболевания, для нас это очень плохо. Но с точки зрения эволюции, по большому счету, они просто питаются определенной группой веществ, и для них это нормальная физиология. В этом нет ничего плохого, как и в том, например, как и во взаимоотношениях хищник жертвы и прочих. Для человека, конечно же, это плохо. Как моделировать эту ситуацию? Ну, до конца непонятно, поскольку изменить... Скажем так, перевести микробов в патогенных, в разряд непатогенных, патогенных, но это довольно сложная история. Генетически это возможно, но мы с вами не можем модифицировать генетически всех микроорганизмов на нашей планете. Это по большому счету просто невозможно. Мы можем создать каким-либо образом условия, в которых они не смогут вызывать заболевания, не смогут осуществлять развитие инфекции, но вот как-то внедрить, скажем так, какую-то изменчивость в них, я боюсь, что невозможно. Вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, каково среднее время ну, жизни, в кавычках, антибиотика? Mm -hmm. от, от начала, от того, как он эффективен при, в медицине, mm -hmm. и до того, как он, его приходится изымать. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. А, в 20 веке время эффективности составляло... Редко, мне кажется, я думаю, что порядка десятков лет. Сейчас это время изменилось для новых антибиотиков, для антибиотиков, которые создаются вновь и вновь, она составляет реактивным, реактивным использованием, я думаю, что меньше десятка лет. И вот опять же из какой-то исходя из ТВ информации, из газет вот, часто пишут о том, что якобы в Штатах в, из образцов выделенных из из больниц, из клинических образцов найдены микробы, абсолютно не подвержены действию каких-либо антибиотиков. То есть вот этот процесс, который мы наблюдаем прямо сейчас. Такое возможно. Так, еще? Да, можно. Спасибо большое за лекцию. А, мне вот интересно, вы говорили то, что бактерии очень часто делятся. Mm -hmm. а, получается, что наш организм может как-то регулировать их вот, жизнедеятельность, или у них постоянно сменяются популяции? Вот, как mm -hmm. это происходит в организме mm -hmm. непосредственно? То есть вы хотите, если реферозирую ваш вопрос, почему у нас еще до сих пор не порвало вот это вот количество микрооргумов? Ну, грубо микробов, говоря, да. Ну что ж, давайте попробуем разобраться. Если говорить э, с биологической точки зрения, то 90% массы наших с вами отходов в жизнедеятельности — это масса микробов, а не масса продуктов, которые мы с вами скушали. То есть э, поскольку наш с вами организм является таким, конечно же, домом, но... С одной стороны, но и вот такой вот транзитной точкой для микробов, употребляя их небольшое количество, происходит деление активное, и, соответственно, лишняя биомасса микробов просто удаляется, ну, понятным, я думаю, всем физиологическим путем. Вот. Регулируется этот процесс в первую очередь тем количеством питательных веществ, в которые поступают у нас с пищей. И в микробиологии есть такое вот устройство, понятие под названием ферментер. Это некая емкость, в которой создаются. Оптимальные условия температуры, влажности, содержание питательных веществ, куда подается питательная среда, вносятся необходимые микробы, и происходит процесс выращивания микробов. Так, например, получают биомассу для выделения каких-то витаминов, гормонов, инсулина, например. И, вот, и соответственно, по мере роста микробов по достижению какого-то их количества, весь объем ферментера частично, точнее, частично сливается, вносится новая питательная среда и происходит постоянное замещение всех веществ с примерно одинаковым содержанием микробов. Вот Человек с биологической точки зрения точно такой же ферментер. В нем созданы подходящие условия, в нем подобран баланс поступления питательных веществ, и именно поэтому количество микробов у нас с вами ну плюс-минус будет постоянно. Да, сейчас. Uh, у меня такой вопрос, каким образом эффективна пастеризация, потому что есть микробы, для уничтожения которых требуется температура там, чуть ли не больше 100 градусов, mm -hmm. да, mm -hmm. с одной стороны, а с другой стороны всего 50 градусов достаточно, чтобы избавиться. Как же это получается? Mm -hmm. Можно во всех случаях при пастеризации избавиться от патогенных микробов. Mm -hmm. Спасибо. На самом деле процесс пастеризации и стерилизации ⁇ это два абсолютно разных процесса. Давайте попробуем охарактеризовать каждый из них. Пастеризация это нагревание до 50-70 градусов для главным образом сохранения полезных свойств продукта. Например, для того, чтобы витамины или аминокислоты, содержащиеся в нем, остались в том состоянии, в котором мы были. То есть остались полезными для нас с вами. При нагревании до 50-70 градусов выживают исключительно так называемые вегетативные формы микробов то есть активные клетки очень часто для переживания неблагоприятных условий у микробов есть так называемые споры то есть это знаете такой вот, такая вот очень очень толстая оболочка в которой микроб может ну я не знаю заползти, заползти если говорить руба в случае наступления каких-то неблагоприятных условий вот пастер убивает только вегетативные клетки оставляя пакующиеся формы микробов. Стерилизация — это процесс эм, бывает на абсолютно разного типа. Если взять, например, классический метод стерилизации влажным воздухом, паром, это нагревание до э, температуры порядка 120 градусов. Вот э, В лабораторной практике все инструменты, все материалы нагреваются до температуры 120 градусов. И такой процесс убивает э, практически все Точнее, все вегетативные формы и практически все покоящиеся формы. То есть делает продукт стерильным. Почему то применяется пастеризация? Главная причина — это полезных свойств. Если мы говорим, что продукт у нас пастеризованный, это не значит, что он стерильный. Вполне возможно, в нем находятся какие-либо, в частности, покоящиеся клетки микробов, там точно находится. Именно поэтому продукты пастеризованные имеют ограниченный срок хранения порядка нескольких месяцев. Продукты стерилизованные в, скажем так, в процессе их изготовления, ну, например, тушенка, наверное, самый главный, пример, она имеет гораздо больше срок годности порядка нескольких лет. Вот в этом, именно в этом отличие от пастеризации и стерилизации. То есть пастеризация не убивает всех микробов, но позволяет продуктам храниться намного дольше. Так, спасибо. Еще руки. Так. Спасибо за лекцию. А, у меня вопрос по поводу э, слайда, где были северяне, которые ели э, uh -huh. ферментированное мясо. Uh -huh. э, то есть для них это по вкусу было нормально. А, и я бы хотела понять. Это как-то бактерии влияют на восприятие вкуса или какие-то другие физиологические процессы uh -huh. позволяют им это есть и, ну, как бы, и не позволяют это делать нам? Uh -huh. Спасибо. Вы знаете, тут даже проблема ведь не только в том, что это банально невкусно. Для нас с вами это может быть продукт, это может быть даже, ну, я бы сказал, опасным. Действительно, есть истории, когда полярники, когда геологи, например, находились в какой-то экстремальной ситуации, и вот северные народы пытались как-то им помочь, чем-то их накормить, кормили их своими национальными продуктами, это приводило к смерти людей, европейцев. То есть для них это абсолютно... Ну, скажем так, нетипичная пища. С чем это связано? Это, скажем так, многолетняя адаптация к такому типу питания. То есть человек, употребляя... Естественно, что детей такими продуктами северные народы не кормят, но постепенно вводят в их рацион такие продукты питания. По чуть-чуть, понемножечку. Соответственно, при по человек привыкает к этому вкусу, и он мне кажется ему вот таким вот реальным. Это работает не только с вкусовой точки зрения, но и с биохимической. Употребляя понемногу такие вот вещества, которые являются вредными и, ну, скажем так, крайне опасными для нас с вами, организм привыкает их метаболизировать, то есть разрушать. И, соответственно, уже в ростовом состоянии употребляя такие продукты, они являются не только безвредными для них, но и вкусными. Вот так это и выходит. Вот, девушки, да вопрос. Спасибо. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, теоретически человека избавить от всей микрофлоры, mm -hmm. насколько это фатально, насколько человек сможет вот прожить без этого? Mm -hmm. Просто вот интересно всегда было. Mm -hmm. Спасибо. Вы знаете, процесс, этот, процесс избавления от микробиоты, он крайне, крайне сложен. Для человека, я боюсь, что никогда таких эпизодов... Не применялось, и это ну, банально невозможно, наверное. Если для мышей мы можем контролировать этот процесс, то для человека, даже в момент рождения, он уже, он получается, уже может быть обсеменен, И создать, скажем так, некие вот пузырь рук человека, которые позволят ему находиться в абсолютно стерильном состоянии, он ну, практически невозможно. Есть примеры, когда когда людей намеренно рождают от воздействия микроорганизмов, таким образом делая их, ну, скажем так, стерильными в какой-то степени. Не стерильными, а, окруженными гораздо меньшим числом микробов. Что происходит в этом случае? Например, вы знаете, здесь главное значение имеет не то, что внутри человека не будет микробов, а то, что он не будет приспособлен к контакту с чужими микробами. Дело в том, что он... Одна из функций, на самом деле, о которой я сказал, может быть, очень мало, или не сказал вовсе, это функция иммунная. Дело в том, что микробы, находящиеся у нас с вами, они моделируют активность нашего с вами иммунитета и держат его постоянно в состоянии максимальной готовности к каким-то инфекциям, к каким-то патогенам. И если в силу своей... В силу отсутствия контакта с микробами, силу некой вот такой вот стерильности он крайне подвержен воздействию любых микроорганизмов. То есть, по большому счету, человек, лишенный микробов, э, у него на 90% будет отсутствовать иммунитет. И он не будет готов к вот, контакту с чужими микробами. Это, наверное, это будет наверное, если по тип питания как-то можно моделировать ситуацию, то вот в плане иммунитета это будет фатально. Да, вот здесь. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Спасибо. У меня такой вопрос, вот как раз относительно питания и микрофлоры. Ну вот вы говорили про то, что ну, существуют разные народы с, с разной национальной mm -hmm. кухней. И от, от зависимости от национальной кухни, у разных народов, mm -hmm. разная микрофлора. Mm -hmm. Сейчас мы живем в эпоху глобализма, mm -hmm. и сейчас получается, что мы можем пойти, грубо говоря, в супермаркет и купить любой про продукт из любой точки света. Mm -hmm. Что-нибудь меняется сейчас внутри нас, mm -hmm. вот, именно вот глобально, в эпоху глобализма? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, это очень интересный вопрос. Однозначно меняется. Однозначно меняется. Это процесс, наверное, жизни не одного человека. Это процесс, длящийся десятилетиями. И действительно, из того, что люди общаются, люди ездят, меняют свою дислокацию, в том числе меняют дислокацию как раз продукты питания, которые попадают к нам, допустим, не знаю, фрукты из Таиланда, что-нибудь еще там, вот, ну, такое вот. То, что в нашем рационе никогда не могло бы появиться, действительно, спектр микробов в нас с вами меняется. И самый главный тезис который характеризует это изменение это унификация точно так же как и унификация продуктов то есть э Микрорубы среднего европейца, среднего азиата и среднего американца, они постепенно, я думаю, что в, порядке, ну, в процессе вот такой вот эволюции обмена, они плюс-минус равняются. То есть специфическая микроорбиота, она по большому счету, опять же, это гипотеза, такой вот гипотетический тезис, Специфический микроорбиота, конечно же, останется только у тех представителей народности, которые изолированы от э, изолированных от других национальностей, не в плане информационном, не в плане географическом, а главным образом в плане питания. Спасибо, еще вопросы будут? Да, можно. Все, можно. А что с микробами в космосе? До каких пор они там <с любят жить? И я просто знаю, что собирались с внешней обшивки МКС микробов, и вот откуда они там взялись? Спасибо. Ох, это вопрос, вы знаете, насколько дискуссионный, прям до невозможности я бы сказал. Что мы точно знаем? Исследования проб с поверхности астероидов, с поверхности других планет, не выявили на данный момент живых форм микроорганизмов. То есть мы сейчас с точностью 99% можем сказать, что в космосе микробов нет. В живом состоянии. Вокруг нас с вами, вокруг нашей планеты находится атмосфера высотой порядка, ну, наверное, километров 400. Вот э, зона, где точно обитают микробы, она ограничена, наверное, высотой порядка 20 километров. То есть микробы туда заносятся с потоками воздуха. Они там есть, они оттуда высеваются, то есть мы точно знаем, что они есть. В космосе на МКС э, микроробы тоже однозначно есть. И попадают они, естественно, с... Э, ну, с поверхности земли можно так сказать а, вот я слышал такую теорию что станцию мир а, по-моему было это в девяносто году если мне память не изменяет затопили исключительно из-за активности микроорганизмов находящихся на этой станции дело в том что а, в процессе ее, скажем так вращения на орбите это расходило порядка 15-20 лет а, Приспособились к вот такой вот радиации космической. Существовали они там замечательно, как вы понимаете, на космической станции помещение замкнутое. Отличная влажность. Есть продукты метаболизма человека, и в общем питание, есть питание, тепло, все отлично. Микоробы постепенно селились на всех поверхностях и обросли буквально эту станцию. То есть ее пришлось затопить исключительно из-за вот такого повреждения и обсемнения микробами. Если говорить о внешней части космических кораблей, то микробы действительно... Такие исследования проводили у нас в России в Институте медико-биологических проблем. Ученые действительно высевали... Пытались высеять микробов с поверхности, вот подверженной космическому излучению, у них это действительно получалось. Но это были земные микробы, которые были сначала подняты, потом опущены. Единственное, что они смогли выжить вот в таких вот условиях. Ставились эксперименты по выживанию микробов в условиях космоса. То есть в специальные капсулы помещались клетки различных организмов различного типа, плесени, рожей, бактерий. Такая вот капсула помещалась на внешнюю сторону космического корабля. Естественно, он поднимался, вот она вот крутилась в условиях вакуума, невесомости, очень жестокого излучения космического и, соответственно, момента сильного нагревания при возвращении на Землю. Вот споры формы микробов, бациллы, если я не ошибаюсь, какие-то формы плесневых грибов смогли выжить в таких условиях. То есть мы знаем, что в космосе на других планетах живых микробов нет, но выжить они, в принципе, теоретически там могут. И еще последний вопрос. Будет кого-нибудь. Грубо говоря, там Имейте в виду в космосе. Вот, вот, вот, вот, вот. Это на самом деле очень большая проблема для исследователей. То есть, если сейчас, допустим, на какую-то планету запускают марсоход, то первый. И важнейшей стадии разработки космического корабля, разработки любого находа расхода является его полная, тотальная стерилизация, чтобы никакой земной микроб не попал на другую поверхность, чтобы ученые случайно потом его там не обнаружили, не сказали, а вот может быть там есть жизнь на Марсе. Соответственно, все, что вылетает в космос, надо другие планеты, надо другие объекты, тотально реализуется для вот такого, для того, чтобы не получить ложные сведения. Но вообще не так давно Нас обнаружила в своих вот этих чистых лабораториях некоторые бактерии, которые ничто не убивают. Так что да, это действительно очень сложно. Так что да, этот тезис может быть абсолютно неверным.